Уже я карту нашел карту наш иди сюда подожди, подожди подожди тут есть еда все на букву м карта Изолент. теперь доброго времени сут, мои дорогие а друзья а меня он. зовут дэнт а Геймс, геймса мы здесь вот вот мы здесь стоим втроем стоим пердим что полезли Наверх? Так, сейчас я... О, на шифте, кстати, быстро ползет. С зажигалкой в руке вместе. Ой, я уже ничего не вижу. А, вижу. Пацаны, я вижу свет вверху. Я вижу свет. Я вижу небо. Или это не небо? Я вижу небо. Мы выбрались? Нет, мы выбрались из играл, пещеры нет. В смысле куда? Я поднялся наверх, мы выбрались из пещеры Серьезно? Да, а Блять, какая страшная делать? молния А что с малым делать? Он не хочет, он там вот сидит Федя? Да Мы куда-то выбрались Жал Жалко, Федя этого не знает Гриша, выбрались куда-то. Интересно, куда. Давайте, я вас жду. Короче, выбраться, выбрались. Я предлагаю собирать шмотки для того, чтобы себе сделать эти, теплую одежду и пойти на горы потом. А ты нашел, как собирать, из чего делать теплые вещи? Да. Вот, берешь и шкуру чем? оленя, Ого. наводишь на шестеренку, и там написано, теплый костюм, две веревки, шесть шкур оленя, Четыре шкуры кабанов. Одна шкура непонятно кого. И одна шкура зайца. Подождите. И это будет теплый костюм. У тебя есть шкура оленя? Э -э -э, но Ну у меня немного. Всего, всего две, по-моему. Ну вот надо собирать, а, короче. Вообще, одна вообще, одна. Вот, только я... Видишь, там самая первая шкура. Я не могу понять, кто это. А, сейчас, секунду. Так. А, теплый костюм Блять. Сейчас загуглим. Кто это? Алло. Самый первый? О, хрен его знает. Алло, а ты где. У меня ещ по-хорошему уже пора идти. Там есть где-нибудь, где, где может сохраниться. А, тут нет негде вообще. А, ну тогда, может, я просто выйду как нибудь Ну, можешь, в принципе. А, это одна шкура енота нужна. Две ткани, две енота. веревки, одна шкура зайца, шесть шкур оленей, четыре шкуры кабана, одна шкура енота. Я, может, потом еще зайду. Ну, давай, мы попробуем теплые да, костюмы ты. сделать. Хорошо. Ну, все, Хорошо. пока. Давай. Так, ну сейчас рассвет, правильно? Да. Ну мы нормально в пещере полазили, а кот убежал. Я олень убиваю. Нет, это мой олень. Это мой олень. Так заберешь его. А, ты что же шкуру можно с него снять, кстати? Ну уже нет, надо было вместе начинать снимать ее. Короче, нам нужны олени, еноты и заяц. Ну, пошли вместе искать. Давай. Еноты, кстати, достаточно редко встречаются. Это, я вот, знаю, да. Точно. Это поэтому там сколько? Две штуки, две Нам штуки? надо покушать да, с тобой да. и попить. Да. Слышишь? А, да-да-да. Мясо да, есть поесть, у нас? Стой, мы, у нас, мы только что мясо взяли, мясо есть. Отлично. Костер поставим Надо два камня мне еще Слышишь? Да Так, зайца попал Где? Заяц есть у меня Отлично Ты сделал костер? Все? Да, сделал Идем покушаем Yes. Я положил еды. Ну, замечательно. Так, надо бурдюк с водой наполнить. Он пустой у меня уже. Да. Идем покушаем. И пойдем. Давай, сейчас. Так. <свес> а, тут крокодил. Бизил, блять, был все это время! <с <с я его не заметил. Ты че мразь? Идем покушаем, быстрее, мясо готово. Иду. Не дурак. Еда. Все, съедай еще один кусок, и погнали. Подожди, да, там крокодила убью. Он меня напугал. Поэтому хочу его убить. Где енут найти? -то? А, нет, уже не хочу. А, ты понимаешь, что тут их два было? Так а зачем все эти крокодилы? Пошли енотов искать. Самое сложное это еноты. Так, мне нужен... Где нам енота только взять? Ты идешь? Да, я здесь. Где то там? А, вижу. Так, мне нужен, мне нужен... за... Зайца еще. Ну, заяц это О, изи. Гриб. Он типа от тебя немножко убегает, там потом с лука целишься и все. Вау, смотри, а где мы вылезли вообще? Аборигены стоят. Не будем к ним лезть. О, олень. Смотри, я там какие-то домики нашел. Стоп, только не снимай шкуру без меня. А где ты? Здесь. А где олень? Вот он. Стоп, стоп, стоп. Иди сюда, будем вместе шкуру снимать. Давай, раз, два, два три. три А успел? Да Хорош. Отлично Мясо взял <свист> Херон бронированный А, меня убили Меня баба убила, женский буллинг я, я тебя спаля? сейчас подниму Точно феминистка. Но меня убили. Я не успел тебя поднять, бля. Да. Я тебя жду. Я пока пособираюсь все, короче, сейчас. А ты там что-то нашел классное? А я в самолете разориспал А там самолет что есть? Блин, как ты далеко слышишь? Сейчас, подожди-ка. А как мне... А во-во. Сейчас я приду, короче. Ты очень далеко. А ты можешь перезайти. Я? Как раз я же возле а вещей чем? твоих. Ты же появишься возле меня. Я сейчас... А я перебегу к тебе сейчас. Ну, давай. Тут просто -то лекарство собрать можно. А мне лекарства нужно немножко. Да, у меня лекарство вообще одно ты... осталось. Ну, вот. Хочу найти енота. S. Много хочешь. Так, а ты где, кстати, в какой-то стороне? Посмотри, там мой ник на карте шатрисовывается. отрисовывается. Я нашел, нашел, нашел, нашел уже. О, пойду воды в бордюк наберу. Я такая красивая прибегу. Тут заяц, заяц ровся, забаговался. Блядь. О, я Кабара мимо аборигенов прошел. Хорош. А как, почему я не могу воды набрать в бурдюк? Блять, дождь начинается. Так, ну я уже попаду близко, потому что я нашел что-то. Бурдюк можно с чем-то объединить. Да. Ну да, с только чем? вот с чем без знаю. О! Я уже близко. Давай, давай, давай. Так, у нас есть много мяса. Пленка с надписью, открываем артефакт. Да, вот на надо сходить туда на то место. Это помнишь это большое дерево, которое было в начале, где мы были? Но... Мне кажется, мне кажется, это там. Это там, где этот? А у меня еще есть фотография. Большое дерево, и там крест да, нарисован, я... там можно выкопать что-то. Да, да, да, да. да Но это дерево да, не да, зна... да, неизвестно, да. где стоит. Не, в смысле. Там, где наш дом, он близко. Ты думаешь, это там? Да. Дождь пошел, ты где? Я близко сейчас через реку переберусь, я уже у тебя на сторону. Хочу енота. Сука. Выебать? Нет, блядь. Зоофил. Стул. Стол. Зоофил. Блядь, какие вы мерзтишь. ты же, Федя. Сука. Блядь, я хотя бы шучу в об этом, а он, блядь, как будто... Федя серьезно, да, Федя такой. Такой, серьезный мальчик. Мне кажется, его в детстве не долюбили просто, блядь. Так, я вижу варана. Это вообще, вообще это Игуана Дон. Это Варан. Опа. Это Игуана Дон. Ладно, Игуана. Игуанадон. Блять. Не понимаешь, что это чеченские приколы. Открыто новое животное. Белку убил. Зачем ты белку убил? Что она тебе сделала? Ну мясо ж надо нам. Ладно, так то надо. Я тут. Это, это ты? Это я. А ты вещи свои забрал? Это я. А О, еще что-то нашел. Что В ты лесу показал. большом. Фотография здесь вот лежит. Ты взял? Да. Да, на самом деле крипово выглядит. Очень крипово. Ну, пошли выглядит. на ту сторону. Какие вещи? Сейчас, подожди, я шмотку Давай. <свист> <свист> О, Заяц! Ты будешь забирать зайца шкуру? О, да, сейчас. Еще тут, еще еще есть <свист> кое-кто. Иди сюда. Вот тебе лежит Заяц. Эээ, -э, подожди. Я тебя убью когда-нибудь, нет? Кого? Иди сюда! А я тут, я еще убиваю здесь кое-кого. Подожди, тут очень важно. Заебешь ты бегать. Она может выдохнуться сама, нет? Ты идешь, нет? А я убиваю оленя. Я не убил его. Да потом. Я убил его! Да я убил оленя! Идем собираем. Ой! Затекла шея! Ты не желательно. все я иду. А ты где? Я иду. Я уже почти пришел. Я что-то подобрал. Мою самооценку. не не не там, короче, что-то типа, что-то было незаметно. Я нажал это, и у меня такой был звук, типа, как будто что-то взял. Ты где? Тут заяц, вот он. Вот заяц. Снимай с ним Раз, шкуру. Два, Так мне не два, надо, два, мне есть. А ты... А -а -а. Так э -э О, птичка Не успел Здесь что-то есть? Ладно У этих коршунов в домиках О, сундук Сундук Опа, варан А варан нужен нам вообще, нет? Ну, варана можно забирать Просто, чтобы броню себе сделать А я убил Отлично Блять, в зайца <смех> Варана можно для брони а... собирать Броня у меня и так есть а... Так, что вообще общем есть тут? У меня есть так Куда он убежал? Куда варан убежал? Игуаны, простите вот, смотри, я что-то подобрал или типа я грязью обмазался, что это? Ладно, непонятно. Вот, смотри. Иди сюда. А. Вот, видишь, я лежит. Вижу, где? Иди сюда. Вот, нажми на Е. E. На грязь наведи, нажми на Е. E. А, ты маскировку сделал. Ты теперь э вождь племени темнокожим. Не стал говорить так Ладно, побежали. Я... Снимаем? А, ну я сам снимаю. Да, у меня есть броня, в принципе. Или... А, нет брони, ну ладно. Ты вот поднимаешь его коржу и нажимаешь просто надеть. Да, да, это я знаю. И все, и броня увеличивается. Так, стоп, тут что-то еще есть. Надо сломать, наверное. Ну, как минимум, мы не просто так сходили. Мы нашли альпинистки эти молотки. Поэтому я считаю, что мы да, очень даже хорошо сходили. А, у меня стрелы А, больше. это кто-то там плывет, да, Водя? В смысле? Или это бревно? А, ладно, это глю какой-то. Пошли искать нота! Там. А сколько там вообще нам надо зайчего меха, ты не смотрел? Один. А, серьезно? Да, 6 шкур оленя, 1 енота, 4 кабана. Нам нужны кабаны и еноты. Погнали. Интересненько. А, а где кабанов искать, интересно. Да хрен его знает. А енотов. Ну енотов. енотов. <клышко> ну да. <клышко> <клышко> У -у -у -у. Интересный вопрос. А -а -а Пойдем, может, на ту сторону? Ты где? Я в воду пью. Кстати, да, мне надо воды на набрать Бурдюк. бродюк. А -а -а -а. Так, это не то. Почему я не могу воду набрать? Да я без понятия. Ладно, побежали пока. Очень странно, почему я не могу воду набрать. Ты собирая перышки. О, кстати, я могу стрелы себе сделать. Так, а у меня что вообще там? Что-то надо э, перо. -э -э, пять перьев и палки. И одна а -а -а. палка, и это пять стрел будет. Ладно, у меня пока всего этого не хватает. Ну перьев это птички чисто. Птичку увидел, загасил. Блин, зайцев много, а где хоть один кабан? Хороший вопрос. Так, ладно, мы здесь не заберемся. Это а, не я понял, почему я воду нельзя набрать. Там оке это океан, морская вода. Это ты не заберешься, я забрался. Я тоже забрался с другой стороны. Топора. С помощью альпинистского ладно. топора? Да. По кайфу. Я решил проверить, сможет ну, сработать он или нет в таких случаях Он сработал Так, это что? Так, это, зайцы почти, это есть так, где мы? Нам, наверное, нужно в глубь леса идти Слышишь? Вглубь леса и, и что мы там найдем? Кабанов Мне кажется, ничего, ну ладно Ну явно кабан не будет по берегу ходить был... А Правильно? зайцы как будто бегают по берегу, да? Ну зайцы бегают везде, им все равно а, а у кубанов, типа скрип, да, специальный. Ну, вдруг, смотри, вон какой-то лагерь нашел. Еще один лагерь. <гас> тряпки, тряпки, тряпки, тряпки, тряпки. Собираем тряпки. Нет, тряпок 90 штук. Опа, канистра с топливом. Две штуки канистр собрал. Вот здесь шмотки. Угу Ты тряпки собираешь? Да, конечно А как где ты? Годятся в любом случае Я здесь Тут же оно большое поселение Смотри, тут кто-то сидит Где ты видишь? А, блядь. Это тут. Что с ним сделали, блять, бедняга? С кем? Кто, блядь? Ты чела не видишь, вот сидит чувак. Вот чувак сидит прямо передо мной. А, понятно. О, ящики, слышишь? А, домик челик. Еда, напитки, банки. Иди сюда быстрей. Забирай. Вон валяются банки, куча. А у меня... Много их просто. Так у меня тоже много. Так... О, Возьми сейчас, выпей парочку. И собирай все, не надо, чтобы они здесь оставались. Вон веревка еще, смотри. А, у меня веревка максимум. Нам да карту. А как можно карту скрафтить? О, карту местности, я не помню. А, да, у меня тоже веревки максимум. Угу. Бедняги. М -м, жалко, конечно. Ну, да. Тут пусто Вот, смотри, еще какие-то Опа, тут О, фаеры И напитки опять Напитков очень много Это динамит, это не файр, это динамит А, это динамит я взял? Да Ни Смотри-ка, еще что-то Микросхемки а ты тоже их лутаешь? Или они только у меня есть? А, типа каждый лутает Интересно. их. Правильно? Да, да-да-да. Бля, какая жесть. А, блядь. Посмотри, что они с ними сделали, с людьми. Да, я вижу. Микросхемки-то ладно, вот были бы еще эти. А, часы, чтобы бомбы делать. Но у меня одни есть часы, Блять, прибежали долбоебы а. эти. Да. Смотри, вход в пещеру. Опа. Пойдем? Не знаю, а надо? Ну, как хочешь. Но мы можем там сохраниться, в пещере, правильно? Надо поесть что-то. Ну, пошли. Mm. Херли хер еще делать. Погнали. Ой-ой-ой, как залагало О. Вау. Ай-лоф. Love... Кто-то там. Вскрыли беднягу Уже никого он не ловит. Угу. Опа, опа, опа, опа. опа, выпивка. Я карту нашел. Карту нашел. Иди сюда. Подожди, подожди, подожди. Тут есть еда. Всё, на букву М карта Завет. теперь видишь карта лежит о. О. офигенно Бай. надо теперь тут собрать все что здесь есть компас тут еще компас есть где а, вот тут вот лежал вот тут у, у шахтера рядом а так он теперь на карте отображается нет да он тебе перерисовывать будет о что-то написано слушай Аджеловс, гад. А родители типа, короче, короче там преступление, когда родители теряют своих детей. я просто не особо в английе разбираюсь. Вот ладка. Так подожди, а карта отрисовывается теперь, когда мы ходим? Да, карта отрисовывается потихоньку. А компас он где? Отлично. Идем дальше. А где компас достать? Подожди. Зачем компас? А, ты можешь его просто в этом О, я получил этот Я получил достижение Бойскаут Я тоже, я выбрал компас Вау Топчик, я считаю, топчик У нас столько всего с воздуха, вау Че, двигаемся дальше? М -м да, я думаю, в принципе, можно Только я Стрелочка продолжу. вперед, это север. North получается. North-west, south, east. Ну и все, можно идти. Но мы не сохранились, блять, опасно. <coughs> да, ничего не моноче. Блять, от сжигалки света больше, чем от да, факела, да, да. блять. Блин, а свой топор нельзя улучшить? Чувача. Подожди, а можно сделать горящее оружие, отравленное оружие? Что дети! А? Из Это факела. Это... Не! Тут кто-то орал. Я пересрался сейчас, блядь. Ты не слышал, что кто-то орал кто-то, нет? Mm -hmm. а... а я слышу, что кто-то Где-то близко орет. Сейчас, подожди, я тут пытаюсь сделать из топора оружие. Я свой топор смог обмотать тряпками. Ну да, потом поджигаешь его и херачишь. Но он не бесконечный. На 2-3 использования. Ну сам факт, это типа будет и как факел, и сразу драться можно будет. Или может просто нет, сохранимся, нет, и на сегодня нет. все. А как мы сохранимся здесь? Скажи, пожалуйста. Ну, нам надо домик найти, какой-то. Давай. Ну, наверное, туда вылезем. Или полезем ты, ниже. Ты не спуститься. Не, давай тогда вылезем, сохранимся и... Пойдем там Продолжим, сохранимся да. на улице, да, домик сделаем? Да, я думаю, можно, в принципе. А там уже с Федей пойдем, что Федя тоже себе залутал потом. И карту. Правильно? Да, почему бы. Что он без карты да, да, будет да. бегать? Бля, там уже темно, походу. Да, не, ну... Да, пофиг. Бля, уже темно. Страшно. Блять, да? Ну ладно. Пиздец. Сейчас тех дебилов здесь будет. Вон они садятся, аккуратно тихо, не слева. Шли, а, не бежим. Бежим. Побежали к Я нашему дому. Хочу. Я не хочу, с ними сражаться. Куда? А, -а, а. Я с ними не хочу сражаться. Ты где? Давай тут дом построим. Я. Думаешь? Да, поставим хижину и пиздец. Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, А, тоже. Да, ветки нужны. Сохраняемся? И спать ложимся. Сохраняемся, и спать. Все. Сейчас просыпаемся, еще раз сохраняемся. Так, ну мы в принципе. А, ну мы же сохранились. Какая разница, мы сохранились. Так, ну мы, Нет, в принципе, рядом. Давай, с... да, давай добежим до дома, да, лучше. Подожди, да. мы можем это отметить. Я значит что делать. А как отметить Смотри. на карте? А, давай сделаем так. Так, эта карта у нас... А, видишь, у нас отметки есть. есть. Мы теперь видим, куда бежать. Смотри, короче, ставим сейчас здесь э, вот эту вот фигнюшку. Сохраняемся, правильно? Нет, она будет у нас отмечаться, короче, как э, еще одно убежище пока мы в ней не поспим, правильно? Да, пока мы в ней не поспим. Блять! Тут эти буйные. Чтобы мы не знали, куда она Куда меня... он убежал? Что? Ну вон буйный, дебил. А, Все, вот. Его оставляем здесь и уходим Сейчас туда. сохранюсь. А зачем ты его сохраняешься там? А где ты хочешь сохраниться? Yeah, ну что, можем тут остаться Просто... и все. Давай, давай только этого дебила загасим. У меня сейчас он меня сейчас заг... загасит. Умер. <связывая> Не живой. Вот <связывая> сука без тыж, ублюдок. Все, погнали, сохранимся и будем заканчивать. <связывая> Дай. Да? Да, да. Нормально мы посидели. Два часа мы посидели. Даже больше, мне кажется. Мы же в час начали. Двадцать половиной. А, ну ну да. Ну. У меня как раз к этому времени наушники уже разведи. Все, запрощаемся. Да, прощаемся. Беспроводные. Всем спасибо да. за большое за просмотр, прощаемся, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И делитесь в в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и всем пока.